Привет! В эфире Универньюз, а в студии я, Аида Малахова. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Кому нужно делать прививки? Ученые КФУ рассказали об особенностях при подготовке деревьев к зимнему периоду. Чипирование – это новая грань будущего? Наступило время сезонных заболеваний, а значит, необходимо более бережно относиться к своему здоровью.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 пневмококовой инфекции находятся лица, страдающие э, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, э, лица, э, страдающими, страдающие хроническими заболеваниями легких, лица с иммунодефицитными состояниями и больные с сахарным диабетом. Вакцина предназначена для прикрепленного населения, относящейся к группе риска и призывникам. Данную вакцину не стоит делать, если у вас... Э,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 Однако природа дает насладиться последними деньками относительно теплой погоды и золотистой пушкинской осенью. Улицы города застелили опавшие листья. О том, как деревья готовятся к зиме, наш следующий сюжет. Погода становится холоднее, дни короче, а на улицах лежат опавшие листья. Деревья также готовятся к зимовке. Вот только в отличие от людей, которые пытаются надеть на себя во время холодов как можно больше одежды, деревья наоборот, сбрасывают ее, свои листья. Этот процесс начинается еще летом, как только дни начинают идти на убыль. Зимняя Погода, она накладывается отпечаток. Деревья должны подготовиться к низким температурам, к отрицательным низким температурам и к очень высокой сухости воздуха. Вот зимний воздух, он обезвоживает организм. Для того, чтобы выдержать отрицательную температуру, деревья перегоняют лишнюю воду себе в корни. Таким образом, мертвые клетки сосудов деревьев остаются полностью пустыми. Однако для того, чтобы живые клетки остались действующими, в них накапливается специальное вещество. Вещества, которые мы называем криопротекторы, вещества, которые ну, сохраняют при низких температурах клетки в живом виде, это для растений это сахар, это сахара, это сладкие сахара, это моносахариды, это дисахариды. Вот. И получается, что в живых клетках к зиме накапливается такое большое количество сахара, что в этих клетках густой сироп. Опавшие листья могут представлять собой особую ценность. Из них делают удобрения, превращают в компост. Еще один из способов избавиться от опавшей листвы – их утилизация. Однако такой способ не самый безопасный, да еще и противозаконный. Ведь листья, они впитали в себя загрязнители, вот все, что попадает в воздух – это выбросы автомобильных. Автомобильного транспорта, это промышленных предприятий, это все оседает в листьях. Когда мы сжигаем, это значит воздух выбрасывается, углекислый газ. То есть это очень много моментов. Лучше Пробуем, да? утрамбовывать, утилизировать да, биологическим путем. Пока что деревья все еще готовятся к зиме. Листопад продолжается и закончится только в первых числах ноября. Лев Диденко, Ленар Довлетяров, Универ, Ньюс. Высокие технологии приближают нас к тому миру, который описывали в своих произведениях писатели-фантасты. Давайте узнаем, сможет ли стать новой реальностью внедрение имплантированных чипов. Смотрим.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 настоящее и будущее корейского корееведения. Именно так называется Международная научно-практическая конференция, которую проводит Центр исследований Кореи на базе Института международных отношений Казанского университета. Важно отметить, что мероприятие проводится в онлайн-формате на платформе Zoom. Сейчас онлайн-формат позволил расширить границы участников и теперь